только одни благодарности. И это а, стоит очень многого. А на сегодняшний день у нас в компании более 14 тысяч рабочих кабинетов выплачивается у нас ежемесячно более 2-3 миллионов рублей. Это значит о том, что наша компания развивается, у нас работают люди, зарабатывают на свою мечту, на свои нужды. А наша компания это не инвестиции, это не криптовалюта, это не хайп, а наша компания официально международная, официально зарегистрирована. На главной странице сайта вы все партнеры и те, которые гости заходят на открывают нашу ссылку, заходят на наш сайт, всегда могут посмотреть наши документы о легализации. Есть там даже и кнопочка проверить наши документы. А также на главной странице сайта у нас есть маркетинг двух наших основных площадок. Это идеал uh, мини и макси. Uh, есть дорожная карта, где каждый uh, гость и каждый партнер может uh, ознакомиться с нашей дорожной картой, посмотреть, как, какие площадки есть и когда эти площадки uh, стартовали. Также у нас есть на главной странице сайта это отзывы отзывы реальных людей которые а, зарабатывают у нас в компании а, это не фейковые ребята как дру на других а, я смотрела сайтах а, где есть фейковые а, накрутки и все в этом роде но у нас это а, категорически запрещено у нас это все реально и поэтому Работает наша компания, в нашу компанию, вернее, приходят работать люди с огромным удовольствием. Листая наш сайт, вы всегда можете посмотреть и ознакомиться с нашим пользовательским соглашением. Это в конце сайта. Это оферта, где вы всегда можете посмотреть, и ознакомиться, чтобы не было претензий ни к администрации, ни к вашему спонсору. Также присоединиться в наши официальные группы. Это группы есть и в ВК, есть и в Телеграме, есть и в Скайпе. И есть прямая связь с нашей администрацией. Но самое главное преимущество нашей компании это в том, что у нас нет никаких абонентских плат. Как я уже говорила, что наша компания официально зарегистрирована регистрирована, имея свой регистрационный номер, вход открыт у нас на любую площадку и на этой площадке на любой стол. У нас нет привязки к первому столу. У нас работает на некоторых площадках трехуровневая партнерская программа, что позволяет увеличивать доходы наших партнеров в несколько раз. Работаем мы с такими надежными платежными системами, это как Perfect Money, Payeer кошелек подключена к АСАФРЫ, и конечно со всеми банками российской федерации а у нас в кабинете ребята есть уроки по кабинету. После регистрации, как только вы зарегистрировались, и пройдите, пожалуйста, эти уроки. Первый урок «Как правильно заполнить профиль». Это имеет тоже очень главную роль в нашей работе. Второй ролик, это второй урок – это «Как правильно пополнить свой кабинет» как правильно вывести заработанные деньги, как пользоваться правильно внутренним переводом. Следующий урок – это что такое брони? У нас бизнес полностью управляемый. И на некоторых площадках у нас есть двойные брони. Некоторые партнеры спрашивают, а для чего двойные брони? Ребята, да мы все же люди. Кто-то пошел на танцы, кто-то пошел на дискотеку, кто-то пошел в ресторан, в кафе, кто-то просто вышел погулять или пошел в магазин, в аптеку. А вы танцуете на дискотеке, а у вас регистрируется на Новый партнер, опа, он стал по вашей э, броне первой. А когда он регистрируется, вы также продолжаете танцевать на дискотеке, а у вас второй партнер регистрируется, опа, а вы уже в каске. Вот, у вас он стал по второй броне, не пролетел, как фанера над Парижем, партнер. А если бы не было брони, то второй бы партнер э, пролетел мимо вас. Вот для чего нужны брони. Брони это у нас мы первые наука у нашей сделаны нашей администрации а, в интернете нет нигде ни у кого двойных брони. Поэтому, ребята, все делается администрацией для того, чтобы нам было легче работать. Ну и такие, давайте разберем, какие площадки у нас есть. У нас есть две основные площадки. Это «Идеал М-Мини» и идеал M Maxi. «Идеал М-Мини» мы стартовали с этой площадкой 23 сентября 2021 года. Вход на эту площадку у нас а, можно начинать с полторы тысячи. Но вход открыт на любой стол. Вы можете старт своего бизнеса делать хоть со, с, с шестого стола, с стола выплат. За один круг вы зарабатываете ваше одно бизнес-место, зарабатывает 244 тысячи. Ну, это э, тоже шикарный э, бизнес. Э, э, с полторы тысячи сделать э, почти... Э, 300 тысяч, ребята, но это а, тоже очень хорошо. Есть такая социальная площадочка, как микромани. Микромане. А, эта площадка стартовала 31 октября 2021 года. А, на ней всего лишь можно заходить с 500 рублей и всего лишь два рабочих стола и стол выплат. За один круг вы делаете а, с 500 рублей, вы делаете 5000, зарабатываете и плюс... Вы вылетаете на основную площадку Идеал Мини за полторы тысячи. Очень клево, шикарная кольцовка. Следующая площадка это а, Фабрика Клонов. Там две небольших площадки, которые вход есть из тысячи рублей, есть из десяти тысяч. Это уже вы сами решаете по своим, а, своему кошельку на какую площадку и сколько вам а, нужно денег. Сколько вы хотите заработать? С 1000 рублей вы зарабатываете 23 тысячи. Там всего два рабочих семиместных стола, а третий стол это выплаты. И плюс за 10 тысяч они одинаковые. Единственное отличаются это вход и доход. А с 10 тысяч вы зарабатываете 230 тысяч. Там точно так же два рабочих стола и третий стол выплата. Семи местные. Это для тех, кто любит семи местные столы. Ну и идеал макси Наша площадочка стартовала. Это 3 апреля 2022 года. Вход на нее составляет 15 тысяч. И зарабатываете вы там 2 миллиона 590 тысяч. Это шикарная площадка, ребята. Это для тех, кто зарабатывает, пришел зарабатывать очень большие деньги. У нас нет никаких жилищных программ у нас нет ни автопрограмм у нас вот она эта площадка которую вы можете на этой площадке заработать себе и на жилье вы можете заработать себе и на, погасить кредиты ипотеку вы можете заработать купить себе и машину да куда угодно кому нужны большие деньги у всех людей разные потребности. И поэтому эта площадка сделана именно для того, чтобы люди могли обеспечить себя в первую очередь, конечно, жильем. Сейчас очень такая проблема, особенно у молодежи, проблема с жильем. Поэтому, ребята... Все, которым нужно жилье, приходите и зарабатывайте. Я не говорю о том, что вы сможете заработать на этой площадке через месяц себе жилье. Нет, нужно потрудиться некоторые зарабатывают 3-4, а некоторые полгода работают на этой площадке, и только через 3-6 месяцев могут купить себе, позволить это жилье. Но если вы такой супермен, если вы можете все шесть столов пройти и заработать за месяц 2 миллиона 600 тысяч, ну пусть 590 тысяч, да? да, это просто вы будете супермен, действительно, вы будете легенда наша. Мы будем о вас рассказывать всем встречным, всем приходящим и всем уходящим в нашей компании. Всем будем рассказывать о вас, что вы у нас вот такой вот супермупер. Это будет просто хвала вам. Ну и следующая площадочка, которая у нас на сегодня есть, это площадочка Fast Track. Это беговая дорожка. Она имеет два стола, они совершенно независимые друг от друга. И вход можно входить на 750, зарабатывать бесконечно по 1500 за один круг. А второй, второй стол это... Код 7500 и за один круг вы зарабатываете 15000 и до бесконечности. Она и называется «бег по кругу». Вы бежите и все время зарабатываете Здесь нельзя останавливаться Так как если вы остановились Значит это у вас не будет заработка Это линейный шахматный маркетинг Стартовал она 1-6 июня 2022 года Ну и теперь у нас будет стартовать новая площадка 23 сентября Нам как раз исполнится ровно год Это площадочка Я не буду говорить название этой площадки Это пусть будет интрига но подарок приготовили очень хороший наша администрация. Ну и теперь давайте перейдем именно к слайдам. Перейдем к слайдам и начнем именно с нашей основной программы. Это, конечно, программа Ideal M Mini. Вход составляет полторы тысячи. Вы можете входить. И на один стол. Вы можете входить на, второй, на первый и второй. Можно входить на первый, второй и третий. Можно старт делать с любого стола. Поэтому, прошу прощения, я перекрою камеру. Старт своего бизнеса можно делать с любого стола. И так, ну, начнем, наверное, с того, что мы будем идти с первого стола. Итак. Первый партнер к вам приходит на это место, на первое. Эти деньги, полторы тысячи, идет накопление. У нас нет никаких отчислений а, на развитие нашей компании. У нас нет отчислений никаких на а, абонентских плат. У нас нет отчислений ни на администрацию, никуда. Все деньги четко а, распределяются среди, по маркетингу, среди партнеров деньги идут от партнера к партнеру 100 процентов все и так у вас полторы тысячи идет с первого партнера в накопительный баланс а вот когда второй партнер приходит вам полторы тысячи на баланс для вывода со второго партнера вы будете везде на, на всей этой площадке а, у вас будут выплаты. Видите, что здесь нет ни одного накопительного стола. С каждого стола идут выплаты. А вот третий партнер вам будет давать переход постоянно куда? В следующий стол. А, перешли вы полторы тысячи с первого и полторы с третьего. И э, за три тысячи вы вышли на второй стол. Первый партнер закрывает свой Первый стол и приходит, становится на это место. Это 3000 идет накопительный. Второй партнер, когда стол к вам, вы получаете 1000 рублей на баланс для вывода, по 1000 получает ваши два спонсора. Как только сработала ваша вторая линия, это три партнера, вы получили 3000. Сработала третья линия, вы получили 9000. Итого вы только с этого стола, со второго, Заработали 13 тысяч. У нас начала работать ваша реферальная программа на 3 уровня в глубину. И третий партнер вам дает переход за 6 тысяч в третий стол. Первый партнер, как только пришел, закрыл свой второй стол и пришел к вам на это место, а накопительный идут 6 тысяч. Второй партнер пришел, ваш клон летит по вашей броне именно на второй стол. 1000 рублей получаете вы, по 1000 получают ваши спонсоры. Сработала вторая линия 3000, сработала третья 9000. И тоже вы заработали 3000 с этого стола. Третий партнер пришел к вам, он дал вам переход в четвертый стол за 12000. Первый партнер пришел 12 в накопительный, второй пришел вам сразу 7 тысяч на баланс, по 2,5 получают ваши два спонсора. Не забывайте, что вы от своих партнеров тоже будете получать эти же спонсорские вознаграждения. Видите, здесь идет двойной заработок. Вы получаете по маркетингу, плюс вы получаете реферально, и плюс вы еще и получаете а, как спонсор от своих партнеров. Сработала ваша вторая линия, вы получили 7500. Сработала третья линия, вы получили 22500. Итого, только с этого стола вы заработали тысяч. Третий партнер дал вам переход куда? За тысячи в пятый стол. Первый партнер закрыл свой, четвертый пришел, ваши 24 в накопление. Второй, как только пришел, ваш сразу клон летит куда? За 6 тысяч летит по вашей броне на третий стол. Сразу получили 10 тысяч. Спонсоры 2 получили по 3 тысячи. Сработала ваша вторая линия, вы получили 9. Сработала третья линия, 27. 2 тысячи идет в накопление, так как 24 и 24 это 48. И плюс эти две, вот они 50 тысяч. У вас за 50 тысяч купился стол выплат. Это полностью вся ваша зарплата. Первый партнер приходит, вам 35 на баланс для вывода. За 15 у вас активируется площадка а, м, Идеал м Макси. Второй партнер приходит, вам 50 тысяч на баланс для вывода. Третий. 50 тысяч на баланс для вывода. Итого, вы с одно ваше бизнес-место заработало 244. А вот с шестого стола, стола вы 135 тысяч только одних реферальных заработали. А, круто, да, очень круто. Хорошая площадка, да, супер площадка. Поэтому рассмотрите эту площадку. Здесь, ребята, если вы будете работать на этой площадке активно, так вы же будете со своими клонами, с вашими партнерами все переходить на Ideal M. Это же очень круто. Это настолько крутая площадка, что здесь можно зарабатывать очень крутые деньги. Итак, вы вышли с Ideal M Mini на эту площадку. Но ее можно купить и отдельно за 15 тысяч. Не такая огромная сумма, которую можно а, потратить из своего кошелька, чтобы заработать 2 миллиона пятьсот девяносто тысяч. <coughs> Прошу прощения, ребята. Итак, первый партнер, как только пришел, встал а сюда на это место, 15 тысяч идет накопление. А второй партнер... Это 5000 на баланс, а за 10 фабрика клонов. Вот. И на этой площадке, смотрите, вы будете зарабатывать а, как по маркетингу, будете зарабатывать по, так как спонсор у вас будет идти спонсорские вознаграждения. И плюс еще реферальные. Клево? Да очень круто. Круто. А, третий партнер вам дал а, еще же по фабрику клонов вы будете, будете, ваши клоны, ваши клоны, клоны ваших партнеров будут лететь на фабрику клонов и там тоже будете получать по маркетингу. Вот так. Вот такая уникальная закольцовка. А третий партнер дал за тридцать тысяч переход во второй стол. Первый партнер пришел в накопление тридцать тысяч. Второй партнер вам сразу десять тысяч на баланс для вывода. Третья, сработала ваша вторая линия, это 30 тысяч на баланс для вывода. Сработала третья линия, вам 90 тысяч на баланс для вывода. Итого, только с этого второго стола вы заработали 130 тысяч. Круто, очень круто. Третий партнер вам дал переход за 60 тысяч. Куда? Да в третий стол. Здесь те же самые вознаграждения, как и на втором столе. Вы с, с такой же сумму 130 тысяч зарабатываете именно так, как и сработал второй стол. За 60 и 60 это 120. За 120 тысяч у вас активируется четвертый стол. Первый партнер закрыл свой третий стол и приходит, и ваше 120 идет накопление. Второй партнер вам 70 на баланс, по 25 получают ваши два спонсора. Сработала ваша вторая линия, вы 75 тысяч получили. Сработала третья линия, 225 тысяч. Итого только с четвертого стола 370 тысяч. Круто, да? Очень круто. Третий партнер дал переход вам за 240 тысяч куда? В пятый стол. Первый партнер... Накопление, второй партнер, клон летит по вашей броне в третий стол за 60 тысяч, 100 тысяч на баланс, по 30 получают ваши два спонсора. Сработала вторая линия, 90 тысяч, сработала третья, вы получили 270. Итого, только с четвертого стола, вы только вдумайтесь, 460 тысяч, полмиллиона почти, ребята. Как очень хорошо, да? Да. Да, улыбаетесь, конечно, очень хорошо. Да, итак, у вас 240 и 240, и вы переходите, и плюс 20 тысяч, это вы переходите за 500 тысяч в шестой стол. В шестом столе приходит первый партнер, вам 500 тысяч на баланс для вывода, второй тоже 500, третий тоже 500. Итого одно бизнес-место заработало 2 миллиона 590 тысяч. Круто, да, очень круто. Нравится и мне очень нравится. Очень нравится. Следующее это наше... Беговая дорожка, ну что могу я о ней сказать, ребята, но ну, здесь настолько, а, некоторые говорят, здесь не могу разобраться, а что здесь сложного, ребята? Ну это вообще, это два разных стола, просто их в одном слайде соединили, они одинаковы по маркетингу, только вход разный. И, конечно, доход. Здесь вы, с первого партнера приходит вам 750. Второй партнер – это реинвест именно этого стола за вашим спонсором. Третий партнер приходит 750 на баланс для вывода. С каждый круг... Каждый круг – 1500. Каждый круг – 1500. А здесь... Семь с половиной. А второй партнер тоже так же идет. Реинвест этого стола за спонсором. Третий партнер приходит. У вас семь с половиной. Итого, ребята, 15 тысяч. Вот и смотрите. Где круто зарабатывать. То ли за 750, то ли за 15. И я понимаю, за 750 рублей это... Для тех, кто а, только что пришел в интернет, они еще не научились работать с большими деньгами. Они не научились приглашать на а, большие деньги. Поэтому а, для них и сделана вот такая вот площадочка. На 750 рублей, я думаю, что а, многие очень согласятся, а, потому что не нужно переходить не из стола в стол, а здесь приглашаете. Две выплаты вам, одна спонсору. Две выплаты вам, одна спонсору. Все это линейно шахматный маркетинг. Те, кто разбирается в маркетинге, они понимают о том, что пригласил, получил, пригласил, получил. Вот они деньги каждый на каждый день и очень-очень быстрые. Пригласил, получил, пригласил, получил. Следующее. Следующее это площадочка у нас социальная. Микромани. Вход здесь, как вы видите, два рабочих и один стол выплат. Можно входить с 500 рублей, можно входить и с тысячи рублей. Что дает вам первый стол? Первый стол дает вам просто переход. Два партнера, которых вы пригласили на 500 рублей, дадут переход за тысячу рублей на второй стол. Первый партнер пригласил два партнера и пришел, стал к вам на это место. Второй партнер пригласил два партнера и пришел встал на это место. Эти тысяча идет накопление, а тысячу вы получили. Третий ваш партнер пригласил тоже два партнера и пришел встал на это место. У вас две идет переход в этот стол. Первый партнер закрыл свой первый стол и становится к вам на это место. У вас открывается реинвест первого стола за 500 рублей и... За полторы тысячи у вас активируется Идеал М-Мини. Если у вас он активирован, то ваш клон летит по вашей броне на эту площадку. И закрывает. То ли это будет выплатное место. Вы получили полторы тысячи. То ли он дал вам переход на следующий стол. Вот так работает эта площадка. Второй партнер и третий партнер вы получаете по три тысячи. Итого вы заработали здесь с 500 рублей пять тысяч две тысячи две и тысячи 5 тысяч заработали и плюс выскочили на шикарную площадку идеал М-Мини. нравится мне тоже нравится очень хорошая площадка итак следующее следующее наше неповторимые эти две фабрики клонов. Как вы видите, перед вами семиместные столы. Хоть ругайтесь, хоть не ругайтесь, но в семиместных столах все плечи идут выше Вот Здесь двойные брони. Выставили, выставили первую бронь, выставили вторую бронь. Как только приходит к вам сюда первый партнер, стал на это место, Второй партнер, это может быть партнер первого, это может быть ваш, но реинвест становится к вам по вашей броне. А, а нижний ряд, это полностью вся ваша зарплата. А, э, здесь 1000 идет на реинвест, у вас открывается первый такой же стол. Второй, второго партнера это в накоплении. С третьего партнера вы получаете 1000 рублей на баланс для вывода, а четвертый дает переход за 2000 во второй стол. Первый партнер это 2000 в накоплении. Второй партнер 2000 в накоплении. Третий партнер 2000 на вывод. Итак, четвертый партнер дал переход за 6000 на стол выплаты. Здесь первый партнер, ваш реинвест-клон летит сюда на первый стол. Вы получаете 5000. Второй партнер, третий и четвертый. Вы... Все идут по вашим броням. Вы можете выставлять под себя. Вы можете выставлять под своих партнеров, это уже ваше дело. Это вы уже сами решаете со своей командой, куда кому поставить бронь, кого продвинуть. Из каждого этого партнера вы получаете по 5000 тысяч. Итого, вы заработали за один круг ваше одно бизнес-место. Заработали с 1000 рублей, заработали 23 тысячи. Отличный заработок. Здесь то же самое, на 10 тысяч вход. Плечи идут вышестоящему спонсору, а вот здесь приходит первый партнер, реинвест идет по вашей броне. Третий партнер у вас 10 тысяч накопления, четвертый вам дает 10 тысяч на баланс для вывода, пятый партнер вам дает за 20 тысяч переход во второй стол. Здесь первый 20 накопления, второй 20 накоплений, третий дает вам 20 на вывод, четвертый партнер 60 тысяч дают вам переход на стол выплат. Здесь первый за 10 тысяч идет, клон летит на первый стол и вы получаете 50. Второй и третий вы со всех этих четвертого вы, летят ваши клоны на первый стол из каждого партнера получаете по 50 тысяч. Итого всего лишь одно бизнес-место заработало 230 тысяч. Круто? Круто. Очень круто. А что я хочу сказать, ребята, те люди, которые освято верят в заработок без вложений – те люди, которые активно проповедуют заработок без приглашений, те люди, которые видят во всем негатив, лохотрон, проходим мимо нашей компании, не делаем мне нервы, а те, кто пришел в интернет за деньгами, активные, целеустремленные, у которых есть мечта, идея, добро пожаловать в нашу компанию.